Когда сила Божья проявляется, этот мир может видеть, что Бог реален. Вы знаете об этом больше на передаче «Победоносный голос верующего», когда Глория Копланд и ее гости Билли Брим начнут новые учения на тему «Прикоснуться к силе Божьей». Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Глория Копланд, и со мной моя хорошая подруга Билли Брим из служения «Молитвенная гора» в Азарксе. Как обычно, у Билли есть захватывающая информация, которая она хочет с нами поделиться. Мы рады, что ты здесь сегодня, Билли. Хвала Господу. Билли Брим. Хвала Господу. Моя подруга. Мы хорошо проводим время. Да. И мы будем хорошо проводить время всю хорошо. эту неделю. И мы хотим поприветствовать всех вас, кто нас сейчас смотрит. Кто пишет нам письма по обычной почте или по электронной почте, сообщая о том, что вы нас смотрите, когда мы ведем это передачу. У нас мы так рады, что вы смотрите. Мы в таком восторге от этого. И сегодня, как и на протяжении всей недели, мы поговорим о том, о чем я пообещала на прошлой неделе. Ты сегодня должна это объявить? Мы должны рассказать об этом на этой неделе. Мы должны объявить об этом. Иногда мы столько всего рассказываем, и вы удивляетесь, это что правда. мы не все успеваем. Но до конца этой недели мы поговорим о том, как изгонять бесов, что с ними делать. «Благословен Господь». И это так захватывающе — применять власть. Мы чистые люди. У нас нет бесов. Разве не так сказала одна женщина? Кеннету. Она сказала, может быть, это был кто-то из ваших родственников. Да, это была его тетя. Венита или кто-то другой заболел, и мы за нее молились. Кеннет изгонял бесов, и она сказала, «Я тебе скажу, что мы чистые У нас люди. нет бесов. Скажу вам одно хорошо быть очищенным кровью Иисуса Они. и свободным от веса. Хвала Господу! Они не должны управлять нами, у нас есть да. власть над ними. И мы должны применять власти и должны. силу. Во имя Иисуса. Недавно мне позвонила женщина, и было очевидно, что она одержима бесами. Что с этим делать? Мы не будем говорить об этом сегодня, но до конца недели мы поговорим об этом. Так что, если вы знаете, кому можно позвонить, то смотрите нас особенно в четверг и в пятницу. Мне придется подготовить вас немного к тому состоянию, в котором я сейчас, поскольку я не могу быть в другом состоянии, чем то, в котором я нахожусь с Богом, и я знаю лишь то, о чем Он мне говорит. Да. В Библии сказано, что мы должны знать, что Дух Святой говорит церквям. Да. А Дух Святой всегда говорит, мы занимаем определенную точку во временной шкале Бога. Мы не находимся там, где были уже другие. Никто еще не был в таком положении. И Он говорит нам об этих последних, самых последних днях, перед приходом нашего Господа и Спасителя, перед восхищением церкви, конечно. И в эти дни мы должны быть полностью отданы Богу, нам нужно согласовываться с тем, что Он от нас хочет. И я начала испытывать состояние, в котором я сейчас нахожусь, благодаря Духу Святому. Мы начали испытывать это в своей жизни 29 июня 2009 года в служении «Молитвенная гора» в Азарксе. Служение «Молитвенная гора» в Азарксе — это территория, занимающая 200 с лишним акров, в стороне от дороги, в лесах, рядом с горой Азарк, неподалеку от Брэнсона в штате Миссури. Это отдаленное место для Совершенно молитвы. Совершенно верно. Отдаленное место для молитвы. Мы скрылись для молитвы. В 1995 году Господь дал мне видение, сказав, «Я хочу, чтобы ты основала место для молитвы». Он показал мне внутреннее убранство этих домиков. Я увидела кованую кровать, покрытую пледом. На полу я увидела коврики. И Он сказал, «Это неподалеку от на штат Миссури». Я хочу, чтобы ты основала место, отделенное для молитвы. Я хочу, чтобы там были места для индивидуальных молитв. И еще я хочу, чтобы были места для общих молитв. Вы будете молиться, преследуя две цели одновременно. Первое, вы будете молиться в плане Божьем, в планах Божьих. Второе, вы будете останавливать стратегии дьявола. В то время мне казалось невозможным, чтобы это осуществилось, не имея, так сказать, и за душой. Но сейчас у нас такие чудесные общие молитвы. И в этих домиках у нас недавно останавливались такие люди, чьи имена вам хорошо известны. Я была так благословлена. Я подумала, молитвенная гора делает то, что хотел Бог. Она основана, и она функционирует. И люди, когда приезжают в эти домики, всегда говорят нам, «Там создана особая атмосфера». В служении молитвенная гора создана особая атмосфера, и оно открыто перед ними сами. У нас там проходит общая молитва, и сейчас мы молимся онлайн. Вы можете присоединиться к нам по средам в полдень по центральному времени Америки. К нам присоединяются люди со всего мира. Но у нас также проходит наша поместная общая молитва каждое воскресенье после обеда. И вот воскресенье после обеда, это было 29 июня 2008 года, тогда Америка ожидала выборы президента, и все были заняты этой мыслью. Мы молились там, как вел нас Дух Святой. И я дала людям наставление. Мы будем молиться о выборах. Давайте молиться в Духе Святом с помазанием, которое Он нам дает, и на иных языках, которые Он нам дает. И когда мы молились, люди увлеклись. Я сидела во втором ряду. Обычно я там не сижу. Но тогда я оказалась во втором ряду. И вдруг на меня сошла сила Божья. На меня сошел Дух Пророчества, какой я переживала лишь дважды в жизни. Я ничего не могла поделать. В Библии сказано, что пророческий дух подчиняется пророкам. Это означает, что когда пророк пророчествует, когда он говорит на собрании, он может тихо говорить сам для себя, как сказано в Библии если нет толкователя на другом языке или толкователя того, что хочет сказать Господь. Но тогда был такой случай, когда я не контролировала. Слова просто исходили из моих уст. На мне было помазание. И вот какими были эти слова. Единственное, что спасет Америку, это не выборы. Это пробуждение к Богу. Единственное, что поможет Израилю и народам, это пробуждение к Богу. Затем в моей голове, как пули, пронеслись мысли. Это были мысли, данные Духом Святым. Они возникли не в виде слов, это были мысли. И одна из них была, лучший человек в мире может быть выбран президентом Соединенных Штатов, но это не принесет пользы, если люди не обратятся к Богу. Затем появилась мысль, в этой стране неразбериха. Он запретил нам думать о том, что какая-то партия или какой-то человек может быть ответом, хотя мы увлеклись этой мыслью. Затем пришла такая мысль. Америка. История Америки великое пробуждение пробуждение роль молитвы в пробуждении а затем слово изучай и после того как мы были потрясены во время этой молитвы мы не знали всего о чем говорил бог но мы сказали мы будем собираться и мы собирались каждую неделю но я ничего не могла с ними сделать на протяжении трех недель и я сказала, «Когда я снова приеду сюда через три недели, давайте будем молиться, чтобы узнать, что Бог имеет в виду». А тем временем Бог побудил одного человека, брата Джина Вайзмана, позвонить нам. Он видел видение. Я познакомилась с ним в служении «Молитвенная гора». Я не буду вдаваться в подробности, но у него было откровение о следующих шагах. Он не знал меня, но Бог проговорил ему об этом. И благодаря этому моя жизнь изменилась. Благодаря этому я начала изучать о Великом Пробуждении, в результате которого появилась Америка. В Библии, в книге Деяний нам сказано, что Бог создает народы в определенные времена. И мы знаем, что Он создал Америку для своей цели. И я начала изучать историю по школьной точнее, программе. Если Все в школе изучают историю Америки. Вероятно, история Америки, которую учили нас, когда я ходила в школу, очень отличалась от той истории Америки, которую сейчас пересмотрели и которую учат в школе сегодня. Она точнее. И я начала изучать о Великом Пробуждении. Это описывалось в наших школьных учебниках. Я лишь смутно помнила, что когда-то давно учила об этом, и я вновь начала об этом читать. Сейчас у нас есть интернет. Я зашла в интернет и узнала, что фактически Америка появилась во время Великого Пробуждения. Я нашла в интернете планы уроков от профессоров из Гарварда и Университета Делавера. Я не знала, что это можно найти в любой библиотеке. Я узнала, что профессор из Гарварда рассказывает об этом на лекциях, поскольку Гарвард появился благодаря Великому Пробуждению. И Принстон, он говорил, «Было такое пробуждение, что не хватало проповедников, не хватало служителей, и они основали это учебное учреждение, чтобы готовить служителей и обеспечивать ими всех людей, которые нуждались в этом». Возможно, сейчас забыли об этом, что это была главная цель их существования. Но это было так, и следы этого видны и сегодня. Я узнала, что один профессор из Гарварда сказал, если у вас нет понимания о Великом Пробуждении, вы не сможете понять, как колонисты написали Декларацию Независимости, как началась война за независимость и как появилась Конституция. Изучая все это, я узнала, что Пробуждение признавалось. У нас нет времени на этой неделе, чтобы углубляться в это, но я учила уже об этом здесь, с Глорией. Мне любезно позволили рассказать об этом на этой замечательной передаче. Это голос, и это победоносный голос, победоносный голос верующего. Мы получили одно письмо. Кажется, оно было от мужчины, я забыла откуда. Я собиралась его прочитать, но не принесла его сегодня. Но он написал, «Когда вы рассказывали о Джордже Витфилде, — сказал он, — я рыдал, и мы рыдали». Помнишь, мы плакали на передаче? И он сказал, «Я рыдал, я рыдал о нашей стране». Я верю, что мы должны сейчас принять участие в том движении, которое должно произойти. Сразу видно, что Он — Человек Божий. Оно будет отмечено рыданиями, рыданиями покаяния, рыданиями ходатайствования. Мы должны вступить во что-то. И это единственное, что может нас спасти. Даже некоторые пророчествующие учителя с трудом верят, что Америку можно спасти. Но я верю, что мы можем, и я верю, что пока Антихрист не покинет эту землю, христиане по всему миру должны занимать твердую позицию и верить Богу, взывать к Богу о пробуждении Божьем. Благословен Господь. Думаю, нам надо повторить эти передачи. Это может быть хорошей идеей. Это хорошая идея. И благодаря этому опыту, который изменил мою жизнь, появились наши молитвы по средам онлайн. Сейчас, каждую среду, к нам присоединяются тысячи людей через интернет. Некоторые целыми церквями. К нам присоединяются группа служителей из Украины. Это удивительно. Молитвенная группа из Австралии. Возможно? Удивительно, что может происходить. Да? Это организовал Бог, чтобы мы все могли молиться в единстве. Сила в единстве. Знаете что? Эти люди пишут нам, говоря, «Мы чувствуем силу объединенной молитвы». Одна женщина недавно написала, «Спасибо вам за то, что вы мой молитвенный партнер через интернет». Слава Богу. Она живет где-то в отдаленном месте. Да, у нее там никого нет. У нее не было молитвенного партнера. Но сейчас у нее есть молитвенные партнеры по всему миру через интернет. Слава Каждую Богу. среду, Благословен Ты Господь. Ты сказала однажды, сколько людей к вам присоединяются онлайн? Регулярно к нам присоединяются 52 страны. 52 страны? 52 страны. Максимальное количество было 72 страны. Но это бывает иногда. Мы посчитали, что с нами постоянно остается 52 страны. Разве это не удивительно? Говорю вам, это удивительно. И они удивительные. Они пишут нам, я читаю письма и поражаюсь, как Бог организовал все это, чтобы мы могли быть в единстве. И именно это, как я уже говорила, сделали вы с Кеннетом с помощью этой передачи. Потому что очень многие молящиеся говорили, как одна женщина, я впервые увидела вас, я наткнулась на вас, я вновь нашла вас спустя 20 лет на передаче к Лории Коупленд. И могу сказать вам, что большое количество людей, которые настраиваются на нас в среду, пришли благодаря передаче «Победоносный голос верующего», Слава Богу, услышав о нас там, как, например, сейчас вы, вероятно, присоединитесь к нам в следующую среду. Это замечательно. И Господь сказал нам, «Оставайтесь сосредоточенными». По средам мы не молимся ни о чем другом, кроме пробуждения Божьего. Слава Богу. Мы уже рассказывали о том, что происходило. Было великое пробуждение в Северной Ирландии, когда четверо молодых людей, незадолго до этого родившихся свыше, начали все это, встречаясь для молитвы в здании школы в Кэлсе. Они начали молиться об излиянии Духа Святого, как это было во второй главе книги Деяний. Кто-то из более старших представителей в церкви говорил, это невозможно. Он уже излил Духа Святого во второй главе книги Деяний. Но вот каким был их ответ. Я подумала, что это очень умно сказано. Бог знает, что мы имеем в виду. Да, не забывайте это. Так что мы не будем относиться к этому так уж придерживаясь доктрины. Как иногда говорит брат Коупленд, мы увлекаемся этим. Вы должны говорить так. Нельзя да. говорить так. Он знает, что мы имеем в виду. И если вы молитесь о дождях, об излиянии дождей, вы молитесь об излиянии Духа Святого, вы молитесь о пробуждении. Что Бог знает, что вы имеете в виду. Дай нам больше тебя. Мы хотим больше Бога. Излей это на нас, еще о, больше да. Бога. Пусть это поднимется в нас, еще да. больше Бога. Давайте нырнем и будем плыть в еще большем да. присутствии Бога. Аллилуйя. Именно это именно так. И мы уже год молились таким образом. Мы начали нашу молитву в начале 2009 года, эту молитву онлайн. И мы молились так почти год. А затем Господь снова начал проговаривать мне о цели нашей молитвы. Она не менялась. Он не говорил нам изменить цель пробуждения или излияния Духа Святого. Но Он хотел, чтобы мы были тонко настроены и сосредоточены. Да. И вот какие наставления Он дал мне. Молитесь о демонстрации силы. Молитесь о демонстрации силы, Божественной силы, Божьей силы. Он дал мне понять, что необходима демонстрация силы Божьей, чтобы пробудить этот мир. Перед реальностью что Божьей что они могут видеть. Видеть, почувствовать, услышать. Да, видите, мы достучались до церкви, и мы можем быть сильный счастливы. ветер в книге Деяний. Да, языки пламени, выдающиеся, заметные чудеса. Да. Потому что они ходят не верой, а видением. И демонстрация — это то, что они могут видеть. Да. Господь сказал, понадобится демонстрация божественной силы, чтобы пробудить этот мир. Можно сказать, мертвых. Да, Необходима демонстрация силы Божьей, чтобы пробудить спящих людей в церкви. Многие члены церкви спят, и их нужно пробудить. И говоря об этой цели, Господь сказал мне об уходе двух выдающихся лидеров в районе Талсы, о пасторе Билли Джо Догерти и докторе Орреле Робертсе. Мы говорили об этом на одной из последних передач. Доктор Робертс и Билли Джо ушли к Господу с разницей в три недели С промежутком в три недели, в конце ноября и в декабре Мы были на двух больших похоронах На территории университета Орла Робертса в Мэйби-центре Там собрались два поколения, два поколения И сильные лидеры, которые работали по всему миру я была связана с ними двумя. Бог связал меня с ними обоими. Но сейчас я хочу поговорить о связи с одним, с Оралом Робертсом. Я была на конференции для служителей у Копленда, и мы вместе ужинали. Орал Робертс Севелин, Копленды и мы с моей дочкой Шелли. Это было в 2000 году. И он объявил, что собирается уйти к Господу в возрасте 87 лет. Ему в то время было около 82. Сказал я сказала, «О, брат Робертс!» Да, прямо там за столом. Мы ужинали, и он сказал, «Я уйду к Господу, когда мне будет 87». Мы совсем не говорили он об уходе, ни о чем подобном. Информация. Он просто объявил это. Он просто объявил это. Да, верно. И я сказала, «О, брат Робертс, не уходите, вы нужны нам». И тогда он сказал, «Я уйду. Я знаю, что происходит с телом, с физическим телом. Я не хочу жить в таком состоянии. Я сказала, «О, брат Робертс, я хочу, чтобы вы приехали в Брэнсон на наше молитвенное собрание». Тогда оживилась Эвелин и сказала, «Он не любит путешествовать, он никуда не поедет». Но она сказала, «А я люблю. После того, как он уйдет, я буду путешествовать. Я с удовольствием приеду в Брэнсон». Я сказала, «Хорошо, вы приглашены». Но Эвелин ушла в 2005 году. И тогда он действительно серьезно отнесся к идее ухода. Я знала в глубине сознания, что он намеревался уйти. Я прилетела в Калифорнию и навестила его. Мы приехали на конференцию верующих западного побережья. Чип — мой сын, и я. Чип собирался устроиться на работу к брату Робертсу, и я сказала, «Давай позвоним брату Робертсу и спросим, можем ли мы с ним встретиться». И он пригласил нас к себе на обед. Чипу показалось, что это как обед с Авраамом. У Чипа была старая травма спины, которая произошла во время игры в футбол и эта травма пыталась снова дать о себе знать. Он с трудом ходил. Когда мы зашли, я сказала, «Брат Робертс, вы не могли бы помолиться за Чипа?» Брат Робертс протянул руку и положил ее на спину Чипа. «Не здесь, не здесь, не здесь. А, вот здесь. Не здесь, не здесь. У него как будто был небольшой сканер или что-то подобное. Не здесь, не здесь. Он нашел место, где была боль, возложил на него руку. «О, вот здесь». Он воскликнул, как малое дитя. Он сказал, «Ты это почувствовал?» Чип сказал, «Почувствовал ли я, это как будто молния ударила меня и обожгла, как огнем, и он мгновенно исцелился». И на обратном пути Господь сказал мне, «Скажи Орлу Робертсу, что некоторые люди могут выбирать дату своего ухода, как это описано в послании апостола Павла, но другие не могут, ибо даты их ухода находятся в суверенном плане Божьем». И два человека, которые не могут выбирать, это Билли Грэм и орал Робертс. Поскольку во время их ухода, которые должны произойти по суверенному плану Божьему, произойдет большой сдвиг на небесах. Я передала это слово брату Робертсу. Вы можете прочитать об этом. Я написала об этом в февральском выпуске журнала «Харизма». И потом он ответил мне письмом на семи страницах, в котором он написал о нашем визите. И в завершении я хочу, чтобы вы знали, что я принял ваше пророческое слово, что в конце моего пути, во время моей смерти, произойдет что-то чрезвычайное через Духа Святого. Когда я получила новость о его уходе с этой земли 15 декабря, когда я узнала об этом, я села в своем молитвенном кресле напротив окна, взяла это письмо и сказала... «Хорошо, Господь, Ты сказал мне сообщить Ему это. Я это сделала. Но что это за главный сдвиг? Что это нечто чрезвычайное?» Я не ожидала, что Господь скажет мне то, что Он сказал. Но Он это сказал, и мы обратимся к этому завтра. Он сказал, Орел Роберт знал, как прикоснуться к силе. Другие лишь ходят вокруг этой силы». Они ходят вокруг нее, как вокруг пылающего куста. Затем в моей голове пронеслись мысли. Они знают, что она есть. Они даже проповедуют об этом. Но они не знают, как прикоснуться к ней. И он дал мне пример из Библии. Женщину с кровотечением, в пятой главе Евангелия от Марка. Толпы окружали Иисуса. Но она прикоснулась к Нему прикосновением веры. И он почувствовал, как из Него исходит сила. И он спросил, «Кто прикоснулся ко мне?» И это слово «сила» на греческом звучит как «дюнамис». Обычно это слово переводят как «сила». Он почувствовал как «дюнамис». От Слава этого Богу. происходят слова «динамический», «динамо», «динамит». Сила изошла из него, из-за того, что она прикоснулась к нему. Другие лишь ходили вокруг. И Господь сказал мне, «Пришло время церкви узнать, как прикоснуться к моей силе». Аминь. Слава Богу. Разве это не потрясающе? Не уходите, мы сбили, сейчас вернемся. Здравствуйте, я Глория Купленд. Добро пожаловать. Я чуть не забыла, кто я. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Мы сбили замечательно, проводим время, аллилуйя. Мы ищем Господа. Не пропустите ни одной из этих передач. Если же вы пропустили, найдите это в интернете, в архиве, потому что нам нужно возгревать себя. Я думаю, причина, почему то чуть не забыла, кто ты. Это не секрет, что мы записываем передачи заранее. И второй день мы записываем сразу же за первым. А в перерыве мы разговаривали. Мы с Глорией отвлеклись и разговаривали. И вдруг надо было начинать передачу. А когда ты находишься в другой сфере, то тебе нужно быстро вернуться назад, чтобы делать то, что ты должна. Но мы в восторге, аминь. Так у нас вышло, что ж. Да, верно. Мы говорили о том, как Бог приводит вас в нужное место в нужное время. Я обсуждала тот случай, когда Господь привел меня за один стол с тобой, Кеннетом, с братом и сестрой Робертс, с Эвелин и Орелом Робертсом, кажется, в 2000 году. И с тех пор этого больше никогда не происходило. Это произошло именно тогда, когда я там сидела. Бог приводит вас туда, куда Он хочет. Да. Если вы будете познавать Его во всех своих путях, Он направит ваши стези. И мы с Глорией говорили о том, как это бывает неосознанно. Это неосознанное водительство Духа Святого. Иногда это именно это так. Правда. Но иногда вы знаете. Обычно Господь не говорит, это нечто важное, тебе нужно да. это сделать. Нужно лишь следовать побуждению. Вам нужно следовать этому побуждению, и это побуждение называется... Дух Божий. Слово «побуждение» в Новом Завете — это да. то же самое, что и слово «помазание». Так что это помазание, и это Дух Святой. И вы просто... Я должен поехать да, на это собрание. И в тот день вы сидели за столом с Эвелин и Орелом, вы с Кеннетом. Я не знаю, почему там оказались мы с Шелли, кроме той причины, как то, что мы должны были подчиниться Духу Святому, поскольку у вас оказалось два свободных места. Вы пригласили нас, и мы подошли. Орл Роберт сказал нам, что он собирается уйти к Господу, когда ему будет 87. В то время ему было где-то 82. И я сказала... Пожалуйста, брат Роберс, не уходите, вы нам нужны. Я собиралась пригласить вас приехать в Бренсон на наше молитвенное собрание. Билли, ты можешь представить, как это нелепо? Брат Робертс говорит, я собираюсь идти на небеса, а Билли говорит, вы не можете, я собираюсь пригласить вас приехать на наше молитвенное собрание. Это немного смешно, не знаю, почему я. Может, ты просто решила пошутить в тот момент? Нет, нет, Глория. Тогда было не до смеха, когда брат Роберс объявил, что собирается уходить. Мы просто там сидели. Да. Иногда что-то говоришь спонтанно, потому что не знаешь, что сказать. Это забавно. И когда брат Роберт сделал свое объявление, Эвелин сказала, «О, он не поедет, он не любит путешествовать». Она сказала, «Но я люблю. Когда он уйдет на небеса, я приеду в Брэнсон». Я ответила, «Хорошо, мисс Эвелин, пожалуйста, приезжайте». Но, как оказалось, брат Роберс не приехал в Бренсон, а Эвелин ушла на небеса. И после этого он действительно пытался уйти на небеса. В 2007 году мы с моим сыном Чипом поехали вместе на служение в Калифорнию. Мы собирались посетить конференцию верующих западного побережья. Это было неподалеку от того места, где жил брат Робертс, в Ньюпорт-Бич. И поскольку Чип собирался в следующем году приступить к работе у Робертса, поэтому я сказала, «Чип, давай посмотрим, не сможет ли брат Робертс нас принять». Я ему позвонила, и он пригласил нас к нему на обед. Чип говорил, что это был как обед с Авраамом. Он сказал, «Я сидел там и думал, это как обед с Авраамом». У Чипа была серьезная травма спины, когда он был еще в школе. Его вынесли с футбольного поля и ему сказали, «К 30 годам ты будешь ходить с палочкой». Но он получил свое исцеление от этого. Но впоследствии травма пыталась вернуться к нему. Именно так было на той неделе. Ему пришлось обратиться к доктору Виттеру, чтобы он назначил лечение так, чтобы Чип мог ходить и поехать домой к брату Робертсу. Я попросила брата Робертса, не мог бы он помолиться за него. Он возложил руки на спину Чипа, и он почувствовал, что сила входит в Чипа, и он спросил, ты это почувствовал? Да. Брат Роберс воскликнул, как малое дитя. Чип сказал, Я был поражен много лет. Приблизительно подсчитали, Слава что брат Богу. Роберс возложил руки на более двух миллионов человек для исцеления. Но после всего этого он все равно приходил в восторг, когда чувствовал, как сила Божья. Дюнамис течет из него. И Чип сказал, Почувствовал ли я это? Он сказал, это было как молния, это было как огонь. Это вошло в него, и мгновенно его исцелило. С тех пор он больше не чувствовал боли. И по дороге, когда мы летели оттуда, Господь проговорил ко мне в самолете, сказал, «Скажи Орлу Робертсу, что некоторые люди могут выбирать дату своего ухода, как это записано в посланиях апостола Павла. Другие не могут, поскольку дата их ухода находится в суверенном плане Божьем». Два человека, которые не могут — это Орел Робертс и Билли Грэм. Он сказал, «Так как в даты их ухода, которые находятся в суверенном плане Божьем, будет большой сдвиг на небесах». И когда мы с тобой говорили об этом, атмосфера была такой же, как в комнате Орела Робертса. Это было удивительно. И в какой-то момент брат Робертс написал мне письмо на семи страницах. Он сказал, «В тот день я покинул свое тело, как апостол Павел. Это был выдающийся день». Представьте себе, скажи Орелу Робертсу. меня-то немного испугало в самолете, но Дух Святой был настолько очевиден, это просто вылилось из меня. И в Слове от Господа было сказано, что эта дата находится в суверенном плане Божьем. Брат Робертс написал мне письмо на семи страницах об этом, когда я приехала домой. И вот как он закончил свое письмо. В завершении я хочу, чтобы вы знали, что я принял ваше пророческое слово, что в конце моего пути, во время моей смерти, произойдет... Нечто чрезвычайное. Он написал это все за главными буквами с помощью Духа Святого. Это было в июле 2007 года. И в декабре 2009 года настала дата ухода Орла Робертса. Он ушел с песней «Что-то хорошее да. произойдет со мной именно сегодня». Иисус из Назарета идет ко мне. И потом он ушел. Это произошло 14 числа. Все старые песни с прежних палаточных собраний, которые они пели во время пробуждения исцеления, на палаточных собраниях. И последней песней, которую он спел, была Что-то хорошее произойдет со мной. Иисус из Назарета идет ко мне. Его дочь Роберта Потс говорила мне, что, по ее мнению, он ушел 14 числа. Он сказал в этой комнате Иисус. Вот что он сказал. Она сказала, что это было видно. Она сказала, что по ее мнению именно тогда он ушел, хотя его тело продолжало оставаться в коматозном состоянии. Официально записано, что он ушел 15 декабря. Но она считает, что он ушел именно тогда. дух ушел. Но не поддерживали его тело живым. Я услышала об этом. И когда я об этом услышала, я взяла это письмо. Письмо на семи страницах, в котором он написал. «Во время моей смерти произойдет нечто чрезвычайное через Духа Святого». Я помню, что я сказала, «Господь, я хочу знать, что сказано в том слове, которое Ты велел мне Ему передать. Что это за главный сдвиг на небесах во время Его ухода?» И еще это слово, которое там было. «Нечто чрезвычайное». Я сидела в своем молитвенном кресле перед окном, держала это письмо перед Господом. Я даже оправдывалась, я сказала, «Я была верна и сделала это». «Я отдала Ему Твое Слово». «Пожалуйста, покажи мне, что это за сдвиг, что это за нечто чрезвычайное». И я очень ясно услышала голос Бога, неслышимый голос, но он кажется слышимым, и вы узнаете голос Господа. Когда вы его слышите на протяжении многих лет, вы его узнаете. Он сказал, «Овцы мои знают мой голос». И вот, что он сказал. Я не ожидала, что он это скажет. Я ожидала, что он скажет. Главный сдвиг — это нечто чрезвычайное, это... Он не упоминал ни одно из этих выражений. И вот, что он сказал. Орел Роберт знал, как прикоснуться к силе. Другие лишь ходят вокруг нее. Они кружат вокруг нее, как вокруг пылающего куста. И у меня в голове пронеслись мысли. Они знают, что сила есть. Они даже проповедуют о ней. Но они не знают, как прикоснуться к ней. И Господь дал мне несколько примеров из Библии. Пример, который Он дал мне первым сразу же, это женщина с кровотечением из пятой главы Евангелия от Марка. Читая в пятой главе Евангелия от Марка, мы знаем, что Иисус направлялся к дому Иаира, где Он собирался воскресить Его маленькую дочь. Да. Целая толпа окружала его по дороге к дому. И в этой толпе была женщина, которая была духовно нечиста, потому что у нее 12 лет было кровотечение. Это стоило ей всего, что она имела. Но в 27 стихе 5 главы Евангелия от Марка сказано, «Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе, прикоснулась к одежде Его и говорила, «Если хотя бы к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас и всякую не источник крови. И она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из Него сила, обратился в народе, сказав, «Кто прикоснулся она к моей одежде?» к она почувствовала это. И в своем письме ко мне брат Робрс написал, ⁇ Я почувствовал Божью исцеляющую силу ⁇ И потом он написал за главными буквами слова ⁇ прикоснулся ⁇ и подчеркнул его ⁇ прикоснулся к спине Чипа ⁇ Она почувствовала, что эта сила вошла в нее. Иисус знал, что сила вышла из него. Сказано, он узнал, что вышла из него сила. И это слово «сила», которое именно так обычно переводится в Новом Завете, в оригинале звучит как «дюнамис». Через минуту я прочитаю вам его значение. Но он почувствовал, как она изошла из него. Он оглянулся вокруг и спросил, «Кто прикоснулся ко мне?» Ученики сказали, «Ты видишь, что народ теснит тебя?» Он почувствовал эту силу. Он почувствовал, что к ней прикоснулись. Она была как в нефтяной скважине. Женщина прикоснулась к ней и пш.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 В греческом переводе сказано, что он смотрел и смотрел. «Женщина в страхе и трепете», 33 стих, «зная, что с нею произошло, подошла, пала при ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, «Черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Вера прикоснулась к силе. Вера прикасается к силе. И потом брат Хиггин учил нас, что да. если кто угодно, где угодно, да. выполнит эти четыре условия, которые выполнила та женщина с кровотечением, он может получить от Господа все, да. что угодно. Он может Разве сам заполнить свой билет от Бога. Да, верно. Претендуйте Нужно на это понять. Вам нужно заказать служение брата Хиггина эту книгу. «Сам заполни свой билет от Бога». И вот что Фактически он сказал, он это учил это пришло нас. к нему сверхъестественным образом, во сне. Это дал ему Иисус. Я уже забыла это. И вот эти условия. Говорите это, делайте это, принимайте это. Услышьте это. Первым было «услышьте». услышьте Вы это. должны услышать. Вера приходит от слышания. Говорите это. Услышьте это. это. Говорите это. Берите это. Примите. Действуйте согласно этому. И говорите. Да, и говорите. И он это. сказал, что если кто угодно, где угодно будет делать то, что делала эта женщина с кровотечением, он сможет получить от Господа все, что угодно. он сможет прикоснуться к силе. Прикоснуться. Слава Богу, Аллилуйя. как это сделала она. Слава Богу. Благословен Господь. Вы можете заказать эту книгу в служении Кеннета Хейгена. Да. Книга называется Сам заполни свой билет от Бога. Вам это следует ее достать, поскольку для нас это сверхъестественно. Кеннетам. Да, думаю что, Кен... это в действии. думаю, что Кеннет проповедовал об этом и сохранил Конечно, название «Сам заполни свой билет от Бога». Он Благословен сказал, За Господь. Зачем это менять? Это действует? Благословен, Благословен Господь. Господь. И с тех пор Господь показывал мне другие примеры из Библии. Один из них — это как Иисус был в доме Петра. Он остановился в доме Петра. Петр был богатым человеком. Даже сейчас можно поехать в Израиль, в Капернаум, и увидеть фундамент дома Петра. Известно, что это дом Петра, потому что там с ней Петра стоит церковь, и это видно по фундаменту. У него был большой дом. Именно там останавливался Иисус, когда был в Капернауме. Он был в том доме, и его нашли толпы народа. В тот день Иисуса критиковали некоторые духовные лидеры. В пятой главе Евангелия от Луки сказано, что сила Божья присутствовала, чтобы исцелять, но они не исцелились. Да. Был лишь один человек, больной параличем. У него было четверо друзей, которые положили его на какие-то носилки, подняли на крышу дома. Они не могли приблизиться к дому из-за толпы. И они опустили его через крышу. А Иисус, видя их веру, высвободил силу Божью. То есть это они и их вера высвободили ее. И вчера вечером, когда я изучала Библию, я нашла еще один пример. Я думаю, это пришло от Бога, о том, как прикоснуться к Силе. Это был слепой Вартимей. Мы находим о нем записи в разных местах Писания, но в 52 стихе 10 главы Евангелия от Марка сказано... Мы можем начать с 48 стиха. Они шли в Иерихон. И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, толпа, были толпы. Вартимей, сын Тимеев. Слепой сидел у дороги, прося милости. Услышав, видите, Он услышал. Вера приходит от слышания. Он не мог но он видеть, слышал. но Он услышал. Услышав, что это Иисус Назарей, Он начал кричать и говорить: Иисус, сын Давидов, помилуй меня! Говоря Сын Давидов, Он знал, что Иисус был Мессия. Он так его и назвал. Многие заставляли его молчать. В рассказах из Евангелия от Матфея и Луки сказано, что они запрещали ему, закрывали ему рот, чтобы он не взывал. Это можно себе представить. Ты стал Я знаю. Не беспокой его. Да, так и делали. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать. Что он делал? Он еще более стал громче. кричать. Он стал еще громче. Стал громче. Это был его шанс. Говорю вам, именно это мы делаем, взывая к Богу о пробуждении. Да. И я ожидаю, что кто-то в любой момент может сказать, «Нельзя это делать», как это говорили тем молодым людям в Ирландии. Это нельзя делать. Он уже излил Духа Святого. Но они сказали, «Бог знает, что мы имеем в виду». И они стали еще громче. И Вартимей стал громче. Мы можем взывать о силе. Вы можете взывать об этом. Аминь. И именно так мы делаем. Но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня! Бен Давид, помилуй меня!» Они искали Мессию, и здесь показано, что он знал, он узнал его. Иисус остановился и велел его позвать. И теперь они изменили свой тон. Они зовут того слепого, говоря: «Не бойся, вставай». Теперь они пытаются быть с ним любезными. До того они говорили ему: «Замолчи». А теперь они говорят: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду. Он сбросил с себя одеяние нищего. Тогда носили накидки или робы. И Джесси говорит что на небесах и сейчас это носят. И по этому одеянию можно было определить статус человека. Некоторые люди ошибочно считают, что Давид бегал по улицам обнаженным, но это не так. Он просто снял свою царскую одежду. И его жена посчитала, что это ужасно. Ты царь, тебе не следует снимать свою одежду. Тот человек был нищим, и он был рад снять свою робу. Он выбросил ее и подошел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил. Чего ты хочешь от меня? Что ты хочешь, чтобы я для тебя сделал? О, Именно да. это говорит нам Бог. Что ты желаешь? Мы желаем пробуждения. Мы желаем излияния Духа Святого. Ты давал его раньше. Да. Ты давал его раньше. Да. Дай его снова. Я воодушевляюсь. Аллилуйя. Благословен Господь. Ты воодушевляешься. Да. Мы хотим эту силу. Именно это мы должны делать. Мы хотим Взывайте силу и динамис. Они. Мы должны ее иметь. Мы хотим показать этому умирающему мертвому миру, что есть Бог, что Он жив и что Он в нас. Благословен Господь. Тот слепой сказал, «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя». У него была вера, и он звал благословение имя Господне. Господь никогда не планировал, чтобы Его Евангелие провозглашалось в слабости, но Он хотел, чтобы это было в силе. И когда брат Робертс услышал этот призыв, увидел это видение, которое назвал «Призыв к пробуждению», Господь сказал, что будут большие знамения. Поскольку церковь не была готова ко второму пришествию, этот мир не был готов. И тогда Орел Робертс сказал, «Я спросил у Бога о церкви, в каком состоянии церковь, и какой эффект должно произвести на его церковь это откровение, которое он дает нам в виде призыва к пробуждению». Я никогда не забуду, что он ответил. Я говорю это очень осторожно, не пытаясь никого обидеть. Он сказал, в моей церкви пустота, в ней есть слабость, вялость, бесхарактерность. В людях, которые пытаются провозглашать мое Евангелие, есть дух слабости. Они берут теологию в какой-то форме и следуют тому, чему их научили. А люди приходят, сидят в церкви, скрестив руки и говорят, «Надеюсь, будет лучше, когда служение закончится». Они встают и уходят домой. Видите, что можно наделать? Но мало что происходит. Так что благословен Господь. Бог не планировал, что это будет проповедоваться в слабости и пустоте. Нет. А в силе. И Если вы обратитесь к 16 стиху первой главы послания к римлянам, Наверное, я сейчас прочитаю слова, которые в Новом Завете переводятся как «сила». Сейчас я прочитаю из ссылок. Это ссылка 172, в конце одного из переводов Библии, и в ней даны синонимы к слову «сила». Первое — дюнамис. Дюнамис — это присущая сила, самовоспроизводящаяся сила. От этого слова происходят слова «динамический», «динамо», «динамит». Это и есть сила дюнамис. Есть также сила «кратос», что означает «крепость». «Искус», что означает «крепость», «энергия». Но есть еще и «эксузия». Это власть. Это наделение властью, силой. И на этой неделе мы будем в основном говорить об этих двух видах и о власти над бесами. Эксузия и сила. Говорю вам, это хорошо. Бог не хотел, чтобы Его Евангелие проповедовалось слабости и бесхарактерности. Послушайте, это 16 стих 1 главы послания к римлянам. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, ибо оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему». Какая это сила здесь? Это дюнамис. «Я не стыжусь благовествования Христова». Это дюнамис. Божья. Взрывная, присущая сила ко спасению. Кого? Проповедников? Нет. Всякого верующего, который верит. В последние дни. Это я. Это я. В последние дни Иисус сказал нам, что будут люди, которые стыдятся дюнамис. И об этом сказано нам здесь, в третьей главе второго послания Тимофею. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы». Да. И это будет сопровождаться определенными событиями, которые будут происходить. Затем в пятом стихе сказано «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Как вы считаете? Что это за сила здесь? Это дюнамис. Они имеют вид благочестия. Вы можете пойти и услышать приятную проповедь. Этого хватает на 30 минут, чтобы выйти и дойти до кафе. Это для того, чтобы ваша совесть успокоилась, что вы сходили в церковь. К нам уже должна заходить следующая группа, выходите Это не шутка. Отсюда. Проповедники слова веры, послушайте меня. Не отсекайте Духа Святого. Не отсекайте Его в ваших собраниях. Да. Не отсекайте силу Божью. Посмотрите сюда. Имеющие вид благочестия, силы же Его отрекшиеся. Одно из значений этого слова — «постыдившиеся». Мы не хотим, чтобы люди в этом городе — мэр, губернатор. Мы не, хотим, мы не хотим, чтобы они думали, что мы говорим на иных языках. Ни с того ни с сего имеем проявление даров Духа Святого. Мы этого не хотим. Мы будем да. сдерживаться. Может, в четверг вечером. Мы хотим уважения. Может, в четверг вечером. Благословен Господь, но не раньше. Так что Аминь. отвергать — это значит огорчать Духа Святого, не позволять этому происходить, стыдиться этого. Иисус сказал нам, что Евангелие — это сила, дюнамис. Мы не стыдимся этого. Аминь. Мы с Билли сейчас вернемся. Здравствуйте, я Глория Коупленд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». С нами наша подруга Билли Брим и служение «Молитвенная гора» в Азарксе. И мы говорим о том, что происходит сейчас, о том, что происходило, и о том, что будет происходить. Да. И это все хорошо. Все хорошо. Господь действует. Аллилуйя. Благословенное Его имя. Ты приводишь меня в восторг. Мы все пришли в такой восторг вчера в конце передачи. Мы немножко задержались, слава Богу. Мы говорили о том, что нельзя отсекать Духа Святого, и мы не, мы не отсекали могли. Его. Мы говорили о том, как Орел Робертс ушел к Господу, и я молилась о его уходе. Господь сказал мне, «Орел Робертс знал, как прикоснуться к силе. Другие лишь ходят вокруг этой силы. Они кружат вокруг нее, как вокруг пылающего куста». И он дал мне пример в Библии, женщину с кровотечением. Много людей было в той толпе. Но Иисус почувствовал, как сила, сказано в синодальном переводе, и это слово переводится как «сила», вылилась из него. Они ходили вокруг этой силы, а она к ней прикоснулась. И сейчас мы поговорим об этой силе. Поскольку мы молились о пробуждении, Господь не так давно сосредоточил нашу молитву на том, чтобы мы больше молились о проявлении силы, поскольку этот мертвый мир не ходит верой, они а ходят видением. А во время пробуждений в прошлом происходило то, что люди могли видеть, о чем они могли слышать. Да. Поэтому мы молимся об этой силе. О, проявлениях сил. о проявлении да. силы Божьей, да. Орл Робертс получил у себя дома видение. Он назвал его «Призывом к пробуждению». Вы рассказывали об этом на телевидении, и вы издали книгу, которая называется «Призыв к пробуждению». Он услышал громкий звук, взрыв у себя дома. И от этого звука он ослабел. Потом он увидел облако, и увидел то, значение чего он не понял, но он знал, что это было знамение. Он увидел, как что-то движется над Соединенными Штатами и переходит к Европе. Господь сказал ему, что он дает это знамение, потому что этот мир не готов к его второму пришествию. Его церковь не готова к его второму пришествию. И что он не хочет допустить, чтобы это произошло без знамений и проявлений. Господь проговорил Короллу Робертсу, он показал церковь и этот мир так, будто это два корабля, и этот мир обогнал второй корабль. Орел Роберт сказал, «Я спросил у Бога о церкви, в каком состоянии церковь и какой эффект на его церковь должно оказать это откровение о его призыве к пробуждению. Я никогда не забуду, что он ответил. Я скажу это очень осторожно, не пытаясь никого обидеть». Он сказал, «В моей церкви пустота. Там слабость, бесхарактерность. В ней есть слабость, вялость, бесхарактерность».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 Должно, Должно быть, быть. пробуждение. Да. Второе пришествие изменит все и всех, каждое живое существо, когда-либо жившее или живущее на земле. Слава Богу! Хвала Богу! Это означает, что отныне и до того момента Думаю, мы должны ценить нужно время. Снова пробудиться. Да, мы должны это сделать. И мы должны ценить время. Господь побудил нас молиться о пробуждении, молиться о демонстрации божественной силы. Он никогда не планировал, что Евангелие должно проповедоваться в слабости, Нет. потому что в нем нет ничего слабого. Это были знамения, и чудеса, знамения, чудеса дива, Верующих же они будут переворачивали этот мир знамения. с ног на голову. Да, и Павел говорит о Евангелии в 16 стихе 1 главы послания к римлянам, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья, ко спасению всякому верующему. И нам нужно рассмотреть слова, которые в Новом Завете переводятся как «сила». И вот эти греческие слова. В одном из изданий Библии, либо Крегела, либо Зондервана, это один из переводов Библии, его можно найти в интернете. Первым синонимом к слову «сила» является слово «дюнамис». «Дюнамис» — это греческое слово, которое означает «присущая сила», «самовоспроизводящаяся сила». От нее происходят слова «динамика», «динамо» и тому подобное. В симфониях Стронга сказано, что это особая чудесная сила, которая обычно при применении сама является чудом. В Новом Завете, согласно симфониям Стронга, это переводится как «сила», «могущество», «мощность», «страшные дела», «чудо», «чудеса» или «силы». Я провела изучение Библии, чтобы выяснить, какие из этих слов «сила дюнамис», поскольку это именно присущая сила, способная воспроизводить себя и производить взрывные могущественные дела. Есть еще слово «кратос» которая означает «крепость». «Искус», «крепость», «энергия», соответственно, «энергия». «Эксузия» или «экзузия», которая означает «власть» или «полномочия». Это тот вид власти, который есть у дорожного полицейского. У него нет силы дюнамис, чтобы остановить большой грузовик, но у него есть данная ему сила власти, чтобы поднять руку и остановить этот грузовик. В ранней церкви были эти два проявления силы. И то, и другое. И мы увидим, что необходимы оба проявления силы, особенно завтра, когда мы будем говорить о том, как изгонять бесов. Эти два вида власти работают с миром тьмы. Павел сказал, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья к спасению». Что означает это слово? Это дюнамис. Оно есть дюнамис Божья к спасению всякому верующему. Да. И в последние дни появятся люди, как сказано в первом стихе 3 главы второго послания к Тимофею. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы. И далее перечисляются, какие еще. В пятом стихе сказано: имеющие вид благочестия, сила же его отрекшиеся. В благочестии есть сила. Они будут иметь лишь вид, что они не будут совершать настоящих дел, поскольку когда у вас есть благочестие, у вас есть сила, Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И здесь слово «сила» — это дюнамис. Они отрекаются от нее. Они отрекаются от ее действия в своей церкви. Они говорят, «Это уже прошло вместе с последними апостолами» или еще что-то. Они отказываются действовать. Они говорят, «О, мы верим в это? Да, но у нас нет времени». Нам нужно еще выпустить этих людей и впустить следующих. У нас сегодня нет времени ни на какой дюнамис. И люди уходят из церкви, не почувствовав никакого влияния на свою жизнь от этой силы дюнамис. И в моей Библии на этой же странице, как раз напротив в 7 стихе первой главы второго послания к Тимофею, сказано, «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Это снова слово дюнамис. Он дал нам Духа Святого. И этот Дух Святой, и этот Дух Святой и является Духом Дюнамис, силы Божьей». Мы снова вернемся к 16 стиху первой главы послания к римлянам. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила, Дюнамис, Божия ко спасению всякому верующему». «Всякому верующему». Здесь речь идет о нас, верующих. И он говорит о вашем первом опыте о вашем рождении свыше. Эта сила Божья дюнамис одним разом убивает вас прежнего человека, и вы становитесь совершенно новым. Да. Она приносит вам совершенно новую жизнь, это делает из вас совершенно чудо. новое творение. Это да. самый большой взрыв этой силы дюнамис, когда она входит в вас, и она вас меняет. Вы должны в нее поверить. И это также говорит нам, я даже не знала о рождении свыше, когда родилась свыше. Ты совсем этого не поняла. Я никогда об этом не слышала. Но это произошло. Я просто попросила Господа взять мою жизнь и сделать с ней что-нибудь. И мне захотелось ходить в церковь и читать Библию. Я ничего не знала тогда. Ты не знала, что ты обновилась, но ну, Он да, обновил я не знала, тебя, что я была и Он перенес тебя из Царства тьмы, из власти Совершенно тьмы верно. в царство своего возлюбленного Сына. Ты даже не знала всего, что произошло. Я изменилась, и мои желания изменились. Я была настолько невежественна, что было трудно что-то сделать. Кто произвел эти изменения в тебе? Дух Святой. Дух Святой, Дух Дюнамис и Евангелие, Благой Вести. Вы читали Библию? Вы читали Благую Весть. Время. И твоя свекровь, винита, подарила вам Новый Завет. Да, верно. Ты читала его. И вдруг ты помолилась. Иисус, возьми мою жизнь и сделай с ней что-нибудь. Это Совершенно все, что ему верно. нужно. Он лишь ждет. О, Он аллилуйя. ждет, чтобы проникнуть в вас. Дух Святой воспользуется первой же возможностью, чтобы войти в вас. И тогда я захотела ходить в церковь. Это единственное, что я знала. Конечно. Что надо ходить в церковь. Это единственное, что ты знала. Я не знала ничего, что произошло со мной внутри, я лишь знала, что нам с Кеннетом надо ходить в церковь. О, благодарение Богу за Его милость. Благодарение Богу за Его милость. Он может достичь нас в любом положении, в каком бы мы ни находились. Аллилуйя. Хвала Его имени. Слава Богу. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, Написал Павел в 16 стихе первой главы послания к римлянам. «Не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть дюнамис Божья ко спасению всякому верующему». О чем еще это нам говорит? Это говорит нам о том, что это для каждого верующего, не только да. для проповедников. Но здесь нужна вера. Верующие. Верующие. Это для верующих. Вы должны верить. Это действует верой. Вы прикасаетесь к этому верой. Вы прикасаетесь силой, с помощью которой вы родились да, свыше, верно. верой. Вы верите. И вы помещаете это в свои уста. Ты что-то сказала? Очень простое. Это Возьми то, мою жизнь и сделай с ней что-нибудь. «Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы любви и целомудрия». Библия для каждого, кто верует. Это Евангелие. Это сила Евангелия. Этот дух Евангелия, этот дух силы для каждого верующего. В Новом Завете верующие проповедовали о силе полного Евангелия. Там не было пустоты, не было слабости. В Библии сказано, что не переворачивали этот мир с ног на голову. На самом деле они переворачивали его правильной стороной. И они были готовы. Они были готовы. И они умирали за это многие да они отдавали себя полностью они отдавали все что у них было и в первом послании Коринфянам мы видим что сам павел написавший две трети нового завета он сам проповедуя демонстрировал это видите именно это сказал мне господь я хочу чтобы вы начали молиться о демонстрации духа он сказал этот мертвый мир не сможет пробудиться если он что-то не увидит да и когда Павел пришел в Коринф, он шел кедалопоклонникам, и им нужно было что-то увидеть. И во второй главе первого послания к Коринфянам они уже были спасены, и он называет их «братья». Да. Он сказал, «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Они ничего не знали, поэтому он пришел к ним не с глубокими истинами Евангелия. К ним он обратился позднее, и потом он объясняет очень глубокие истины. Но здесь он говорит, «Когда я среди зрелых христиан, я говорю об этом». Но они только вступили в это. Мы говорили об обращении к мертвому миру, который только вступил в это. Они не могут понять всех наших глубоких откровений. Но когда вы обращаетесь к ним так, как это делал Павел, он говорил в третьем стихе, «И был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. И Слово Мое, и проповедь Моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы». Когда Он пришел к тем идолопоклонникам, Он пришел к ним с простым евангелием и продемонстрировал это. «Я пришел для демонстрации Духа и силы». Это Слово да. и есть дюнамис. Он пришел с демонстрацией дюнамис, силы Божьей. Это означает знамения, чудеса и дива, которые происходили. Мы знаем, что его проповеди сопровождали знамениями, чудесами и дивами. Давайте откроем пятую главу послания к римлянам. И мы увидим, что он по его словам делал. Послание к римлянам, 15 глава, 18 и 19 стихи. В этой главе, где он это сказал, он начал проповедовать им полное Евангелие. Я пришел проповедовать с Дюнамис. И он использовал три греческих слова ⁇ сила, знамение и чудеса. Здесь это называется полным Евангелием. Он пришел туда, проповедуя полное Евангелие. Позвольте, я открою послание к римлянам. Там может быть что-то еще. Мы продолжим говорить об этом. Но он упомянул, что он проповедовал силой, знамениями и чудесами. Я прочитаю вам, что означают эти три слова. Я снова перехожу к силе. Он говорит, «Я проповедую полное Евангелие силой знамений и чудес». Это хорошо. В моем переводе Библии указаны слова, которые используются для обозначения слов «силы». В сноске 176 сказано, что в Новом Завете для этого употребляются три названия. Дюнамис, то есть сила, присущая сила, в единственном числе. Во множественном числе это иногда переводится как «страшные дела». Иначе говоря, это проявление силы. Есть еще другое слово. Терата. Терата. Чудо. Это слово отображает эффект, произведенный на тех, кто был свидетелями силы. Это переводится как «чудо». Благословен Господь! Аллилуйя! И в 15 главе послания к римлянам Павел говорил, что он объявляет истины тем язычникам, проповедуя им избавляя их от идолопоклонничества, исправляя их. Он проповедовал им, сказано в конце 18 стиха, «Словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия. Так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика». Не забывайте, что Евангелие — это сила Божья. Проповедуемое в полной мере. В полной мере проповедовал это. Я проповедовал язычникам и словом и делом. Да, и это означает «в Да, мере. это полнота Евангелия. И он сказал «силою знамений и чудес, силою Духа Божьего». И в одном из переводов слово «знамения» переведены как могущественные знамения. На самом деле это сила, дюнамис. Я проповедовал им с помощью дюнамис. Я проповедовал им с помощью знамений «Симеон». Я хочу прочитать вам значение слова знамения. Он сказал, «Я демонстрировал силу. У них была взрывная сила. И еще я проповедовал им с помощью знамений. Симеон — это знамение». Это слово подчеркивает значимость сделанной работы, либо самой работы, либо причины, цели, замысла или учения, которое оно намеревалось выразить. Его учение сопровождалось и подтверждалось знамением. Знамение да, верно. подтверждало это учение Бог подтверждал и чудеса. Это послание. Да, Бог подтверждал это послание Знамение. чудом. Сказано, само дело было чудом, терата. Это слово отражает эффект, производимый на тех, кто был свидетелем могущественной работы. Это слово всегда переводится как чудо. Эти три слова, три вместе. Я проповедовал им силой дюнамис с помощью могущественных знамений Симеон. И чудес. Они удивлялись, мы увидели знамение. Послание, которое он проповедует, истина. Это и есть сила полного Евангелия. Если бы мы проповедовали Слово Божье без какой-либо демонстрации его, у нас было бы лишь пол буханки хлеба. Да. Слово Божье и Дух должны быть Совершенно в согласии. Верно. Дух подтверждает Слово, а Слово утверждает Дух. Например, если вспомнить сестру Эттер, Джона Лейка, Безусловно, у, них были знамения и чудеса у них были знамения и чудеса. Вместе с Безусловно. Словом Божьим. Давайте вернемся к 16 главе Евангелия от Марка. Сила Евангелия для каждого верующего. И это дюнамис. В 16 главе Евангелия от Марка, когда Иисус уже собирался уходить, когда Он нанес поражение дьяволу, он должен был вознестись на небеса. Он дает им важное задание. Евангелие от Марка 16,16. 16. И сказал им: Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Это сила Божья. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же, проповедуйте Евангелие, и Бог даст вам знамения, которые будут сопровождать и подтверждать, что то, что вы проповедуете, да, истина.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 И они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Знамениями. Последние слова Иисуса на земле были о знамениях. Были. Необходимо знамения, чтобы подтверждать Слово Божье. Да. И силу Евангелия. И Просто удивительно, как враг пытается увести нас от того, чтобы мы позволили Духу Святому проявлять себя, верно. и мы огорчаем Его. Но я это делала, Глория. Говорю тебе, иногда бывало, что я проповедовала, говорила замечательную проповедь, которую дал мне Бог. Я даже забывала, где я, я даже не могла сориентироваться в каком месте. И когда проповедник так увлекается, и Дух Святой не хочет перебивать вас, но я реагировала так. А где же заметки, которые у меня были здесь? Я возвращалась на землю, поскольку, о, этот последний пункт. Если они уйдут домой, не услышав последнего пункта, что же они будут делать? Да. А может, Бог хочет продемонстрировать этот последний пункт? Понимаете? Говорю вам, мне приходилось осуждать за это Билли Брем. Он содействовал им, подкреплял слово. Именно это он делал в книге деяний. Они пошли и проповедовали везде. И Он содействовал и подкреплял да, Слово, работало. и три тысячи душ спасались. Да, и завтра мы прочитаем некоторые из этих мест Писания. И завтра мы поговорим об этих знамениях. Мы поговорим о том, как изгонять бесов. Это вызывает благоговение, когда думаешь о том, что последние слова Иисуса были о проповедовании Нам. с сопровождающими знамениями. Мы должны следовать Писанию. Нам нужны знамения. Мы с Билли сейчас вернемся. Здравствуйте, я Глория Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Наша дорогая подруга Били Брим из служения «Молитвенная гора» в Азарксе с нами на этой неделе. Было здорово, и мы получили огромное удовольствие от того, что она нам рассказывала, и от той информации, которую мы почерпнули, мы возрастаем. Спасибо мы тебе, Глори. тебе, Билли. Я благодарна тебе. Благословен Господь, ты драгоценный верующий. Мы просто и любим друг друга. хорошая подруга. Да, мы просто любим друг друга. Я люблю Кеннета. Мы часто собираемся вместе. Я чувствую себя как дома у Глории. Она Я себя чувствую как себя дома. как дома. Я могу говорить, когда хочу и что хочу. Но мы прекрасно проводим время. Я так много от вас черпаю. От тебя и твоего мужа. Конечно. Когда мы сидим на кухне и едим, мы да. там проводим замечательное мы служение. Проводим замечательное Глория служение. вчера ушла спать, а мы с братом Копланом продолжали разговаривать. Не могу передать, что я пропустила. Это невозможно передать. Это было хорошо. Это напомнило мне о сестре Клари Грейс. Она приходила в гости к брату Хейгену. И она рассказывала, что Арета уходила спать, а они с братом Хэггеном сидели Я и разговаривали о Библии. Это да. так замечательно. В Библии сказано, что мы должны постоянно говорить о Библии. Мы должны говорить о Библии, когда мы сидим, о Слове Божьем, так сказано в книге Второзакония. быть у нас такой степени, чтобы это просто из нас исходило. Совершенно верно. Это так и есть на самом деле. И всю эту неделю мы говорили вот о чем. Знаешь, Глория... Кеннет написал партнерское письмо. Не знаю, есть ли оно у меня здесь. Дай мне, пожалуйста, это. Вот оно, вот оно. Брат Кеннет Коупленд написал партнерское письмо о том, что он усвоил. Я нахожу это замечательным. Ты, Ты не, знала не знала об этом, об этом потому пока что я вероятно, тебя нет в списке письмо. партнеров, нет в списке рассылки. А я получила это по почте. Нет, здесь не было в тот момент. Нет, когда вероятно, он писал. тебе дали это письмо лично в руки. Это здорово. Но в нем он рассказывает о тех словах и случаях, которые повлияли на его жизнь. И вот это письмо, которое он написал. Думаю, если ты захочешь, тебе могут прислать его экземпляр. Оно стоит того, и это небольшая карточка. Он записал то, чему учил его брат Робертс. Что-то хорошее произойдет с тобой. Верь в это, ожидай этого. И вот что я хочу рассмотреть сегодня. Первые два вопроса, на которые нужно получить ответ. Будет ли это восполнять нужды людей? И будет ли это завоевывать души? Суть Бога в том, чтобы любить людей и восполнять их нужды. И я уповаю, что Бог сегодня и завтра будет помогать восполнять нужды людей, да. которых беспокоят бесы. И мы поговорим Хорошо. о власти Бога над бесами. Он дал ее верующим. Мы читали 16 главу Евангелия от Марка и закончили на этом вчера. Это Иисус. Это последние слова, которые Он им сказал. последнее, о чем Он им говорил. Это 16 глава Евангелия от Марка. Давайте начнем с 15 стиха. Он явился всем ученикам. Он уже воскрес из мертвых. 15 стих 16 главы Евангелия от Марка. И сказал им, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякой твари, Помните, в 16 стихе 1 главы послания к римлянам сказано, что благовествование — это дюнамис Божья, сила Божья. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Здесь речь идет о крещении Духом Святым, о крещении вас в тело Христова. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Мы узнали, какие слова на греческом языке переводятся как «сила», «знамения» и «чудеса». Знамение это слово, которое на греческом означает то, что вы можете увидеть, которое подчеркивает, что послание, услышанное вами истинно. Да, это оно хорошо. подтверждает это послание. Итак, уверовавших же будут сопровождать сии знамения, не только проповедников, не только евангелистов, пасторов, верующих, да. именем моим будут изгонять бесов. Это знамение. Именно об этом мы будем говорить сегодня и завтра. О том, как изгонять бесов. До того, как я получила крещение Духом Святым, я посещала церковь одной деноминации. Я была очень активна в ней. Они изгоняли бесов? Они не изгоняли никаких бесов. Так и думала. Фактически не уверена, верили ли они в бесов вообще. Наверное, нет. Я преподавала в младших классах воскресной школы. И для учителей младших классов воскресной школы мы получали ежеквартальное издание, так же, как есть студенческое ежеквартальное издание. Мы должны были получать его, чтобы быть умнее учеников. И в этом издании для учителей каждые три года мы проходили весь Новый Завет. В тот день как раз была тема о том, как Иисус изгонял бесов. И вот комментарии в этом издании. В те дни люди верили, что болезни вызывают бесы. И Иисус соглашался с верованием того времени. Он не знал ничего другого? Так, будто он притворялся, что был бес, и он его изгоняет. Это немного непонятно. Ты шутишь? Я не шучу. Но к этому времени я уже была исполнена Духа Святого. Я посещала собрание брата Хейгена. Я видела, как изгоняют бесов. Я видела, как он брал власть над бесами. И я подумала, насколько глупо говорить, что Иисус соглашался с ложью или мифом. А что, если бы они верили в какого-то двуголового Бога? Что, Он согласился бы с этим мифом? Нет, Он истина. И очевидно, что в той церкви не умели справляться с бесами. Я думаю, они уже изменились благодаря тому, что Билли Грэм выступал и сказал, что бесы есть. Тогда они изменили свое мнение. Но уверовавших же будут сопровождать все знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Боже мой, он поставил это на первое место. И Брэд Хейген говорил в одном из своих учений о бесах, дьяволе и одержимости бесами, что если бы вы могли видеть в духовной сфере, то вы увидели бы, что сам воздух вокруг кишит бесами. Но ангелов как минимум в два раза больше. Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Но сатана — бог этого мира». И когда Адам отказался от престола, а у нас было очень детальное учение на эту тему, и есть книга «Торжествующая церковь. Власть над всеми силами тьмы». Это удивительная книга. книга. Она о том, что мы торжествуем, и тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Она о том, откуда взялись бесы. Кто они такие? Почему у них есть право находиться вокруг нас? Потому что Адам отказался от своей власти над миром. Сатана установил вокруг этого мира систему двойного царства. И над отдельными сферами есть князь Персидский. Ангелу нужно было получить согласие, чтобы прийти к Даниилу. И там говорится о князе Греции. Это позиция, которую должен был занимать и с которой должен был править Адам. Но в системе двойного царства они были заняты бесами, действующими под властью Бога мира сего, князя, господствующего в воздухе, как он назван в Новом Завете. Именно там сатана установил свое правящее царство. Как долго оно там будет? Оно будет длиться до конца срока аренды Адама. Он законным образом получил на это право. Адам передал это право ему, чтобы он занял это положение. Но во время тысячелетнего правления это положение будет занимать церковь. Именно она будет господствовать. Она будет править с позиции этой небесной системы двойного царства. А сейчас церковь... Размышляйте над первой и второй главами послания к Ефесянам. Размышляйте над этим. Когда Бог воскресил Христа из мертвых, во второй главе послания к Ефесянам сказано, что Он воскресил из мертвых да. нас. И оживотворив Его, Он оживотворил нас. Воскресив Его, Он воскресил нас. И он посадил нас вместе с ним, превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени. Он дал нам это положение, и в этом положении заключается наша мы власть взять над дьяволом. Эту власть. Да, мы должны взять ее и использовать. И да. мы это можем. Именно поэтому вы изгоняете бесов. Вы можете изгонять их из людей, и иногда да. это необходимо делать. И вы можете изгнать их из своей жизни со своей стези. Я каждое утро изгоняю бесов из служения Молитвенная гора. Я не позволяю им приблизиться к Молитвенной горе. Я ставлю щит крови. Я написала книгу Крови слава», где говорится об этом. Есть еще одна книга, которую вам нужно прочитать. Книга. «Власть верующего» Джона Макмиллана. Она о том, как мы посажены там, как мы можем восседать там каждый день и брать власть над бесами, не позволяя им развлекаться в нашей жизни. Если вы не знаете, что они там, и вы открываете перед ними двери, в 27 стихе 4 главы послания к Ефесянам сказано, «Не давайте место дьяволу». В Библии сказано, что он уходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. И он берет то, что может. Верно, то, что может. Он может. Он может, если вы даете ему право войти в свою жизнь. Если вы открываете yeah. перед ним двери, если вы даете ему место. В послании к Ефесянам сказано, не давайте места дьяволу, он войдет туда. Я тоже не буду это делать. Сегодня и завтра мы будем Хорошо. об этом говорить. Здесь Иисус сказал, верующих же будут сопровождать и знамения, и имени Моим будут изгонять бесов. Нет ни одного намека в Новом Завете, что церковь когда-либо будет побеждена дьяволом. Да. Там не сказано, что некоторые христиане будут побеждены дьяволом. Я знаю некоторых хороших христиан, которых действительно беспокоят бесы. Они неодержимы бесами. Но бесы тревожат их умы. Бесы тревожат их тела. Не их дух, нет. Дьявол не может жить в духе христианина с Духом Святым в нем. Для них двоих нет там места. А именно ваш дух родился свыше. Вы — дух. У вас есть душа. И в этой душе находится ваш разум, ваша воля и ваши эмоции. Он попытается проникнуть в ваш разум, он попытается проникнуть в вашу волю, он попытается проникнуть в ваши эмоции. И если вы дадите ему место в себе, он может это сделать. Он также может проникнуть в ваше тело. И мы поговорим об этом. Мы хотим начать вот с чего. Проповедуя Евангелие, вы проповедуете, как сказал Павел, словом и делом. Проповедуя, он сказал, и мы читали это вчера, в 18-19 стихах 15 главы послания к римлянам. Он проповедовал в его дюнамис, силе, со знамениями. Он проповедовал его и словом, и с дюнамис, знамениями и чудесами. Вам нужны знамения, чтобы показать, что то, что вы проповедуете, истина. Иисус Бог. И Он сказал, «Верующих же будут сопровождать все знамения». Евангелие — это сила Божья для верующих. «Именем Моим будут изгонять бесов». «Будут говорить на иных языках». Мы не будем очень углубляться в это, но здесь речь идет о том, как они были крещены Духом Святым и заговорили на иных языках. «Будут брать змей», как Павел сделал на Мальте. Вы не поклоняетесь Богу тем, что берете змею, укращаете ее. Дело не в укращении змеи. Но Павел стряхнул с себя эту змею. Он собирал хворост для костра, и появилась змея, смертоносная змея, которая могла убить мгновенно. Она бросилась и ужалила его. Он просто стряхнул ее с себя, и местные жители увидели это. Они ждали, что да, он умрет. они ждали, что он умрет. А когда он не умер, они приняли Господа. Почему? Потому что это было знамение. Потому что это было знамение, что то, что да. Павел проповедовал, истина. И если что смертоносное выпьют, не повредит им. Это не означает, что вы должны пить яд и испытывать Бога. Но если вы куда-то пойдете и кто-то попытается дать вам какой-то яд или попытается отравить вашу еду. У нашей маленькой Ханны однажды было пищевое отравление, и она каждый раз молится за свою еду. Она устраняет из нее любой яд. Хорошо. И это убирает яд из еды Ханны. Она никогда не съест ничего смертоносного, и у нее никогда не будет пищевого отравления. Если что смертоносное съедят, не повредит им, будут возлагать руки на больных, и те будут выздоравливать. Да. Это, знамение, Это знамение, которое Иисус Христос хочет, чтобы у вас было. Когда вы будете кому-то рассказывать благую весть, Евангелие, вы сможете возложить на него руки, послужить ему, послужить больным, и они могут выздороветь. Аллилуйя, благословен Господь. В 19 стихе сказано, «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и восел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. И в некоторых переводах сказано, что Он помогал им. Вы должны провозглашать Слово Божье, как сказал Павел, «словом и делом». И Господь даст знамения, которые будут сопровождать вас. Да. И вчера, когда мы уходили с передачи, Глория сказала, «Разве не удивительно?» То, что Он им сказал, было о знамениях, чудесах и подтверждении Евангелия. Есть еще одна книга, которая более детально рассказывает о Вознесении Иисуса, и это книга Деяний. Книга Деяний — это единственное место, где нам говорится, что Он ходил среди них, уже воскресший после 40 дней, и показывал знамения и чудеса. Затем Он сказал им, «Не покидайте Иерусалим, пока не примите обещанное от Отца». «Обещанным от Отца был Дух Святой». Он говорил им о Духе Святом из 14 главы Евангелия от Иоанна, что на них сойдет Дух Святой. Дух Святой — это сила Божья. Он — дюнамис Божья. Он говорит им, «Не покидайте Иерусалим, подождите! Не уходите из города и не начинайте свое служение!» Их 120 человек. Они его последователи. «Подождите Духа Святого. Вам нужна сила». Да, вы можете проповедовать Слово Божье, но вам нужна сила. «Поэтому подождите обетование Божьего, о котором, — говорит он, — вы услышали от меня. Ибо Иоанн крестил водой, но вы будете крещены Духом Святым через несколько дней». Джон Лейк сказал, «Электричество — это сила Божья в естественном мире. Дух Святой — это сила Божья в духовном мире». В послании к Тимофею сказано, «Бог дал нам не духа боязни, но силы, любви и целомудрия». Бог дал нам духа силы. Да. Дух силы — это дух Божий. И в этом месте Писания используется слово «дюнамис». Помните, мы изучали, что была присущая сила — дюнамис? Присущая сила, от которой происходят такие слова, как «динамика», «динамо», «динамит». Это взрывная внутренняя сила, которая взрывается снова и снова. Он сказал им, это так сильно, восьмой стих, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Не уходите из города. Запритесь в этой верхней горнице, где у нас была последняя вечеря, и ждите, пока не получите это обетование, эту силу. И когда она придет, когда Дух Святой сойдет на вас, вы получите дюнамис. Это слово «дюнамис». И тогда с этим дюнамис вы сможете свидетельствовать о воскресении. Вот о чем мы свидетельствуем. Наше послание о воскресении, знамения, знамения и чудеса, говорящие, что Иисус жив. Они говорят, что Он, он жив. Воскрес, он совершает, он совершает делай. то, что вы видите да. сейчас перед а. своими глазами. Он вчера, да. сегодня и вовеки тот же. Он дает эти знамения, Он дает это чудо, Он, он исцеляет это тело, Он освобождает этого человека от бесов. Аллилуйя. Аллилуйя. Итак, при наступлении Дня Пятидесятницы, все они были единодушно вместе. Дух Святой сошел на них, и они начали говорить на иных языках. Это первое свидетельство. Это одно из знамений. И они начали совершать дела. Вся книга «Деяний» — это их свидетельство о том, что Иисус жив. Она о знамениях, чудесах и девах, которые происходили после того, как они проповедовали. И в 41 стихе 2 главы книги «Деяний» сказано, что они охотно принимали Его Слово. Петр проповедовал там в первый же день после того, как они приняли Духа Святого. И три тысячи человек родились Богу. Почему? Они увидели знамения. Они увидели. То, что они говорят о чудесных делах Божьих, говорят на иных языках, это было знамением. И его проповедь была сильной. Они постоянно пребывали в служении апостолов, в общении и преломлении хлеба и молитвах. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов». Это была, воля Это была проявленная Аллилуйя. воля Божья. Аллилуйя. В третьей главе Петр и Иоанн идут в храм, чтобы молиться. Они проходят мимо человека у красных ворот. Он был калекой от рождения. Он просил милостыню. И Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». Он встает и ходит. Это огорчает представители религиозной иерархии. Они бросают Петра и Иоанна в темницу. Подумайте об этом сейчас. Почему они бросили их в темницу? Потому что человек исцелился. Человек исцелился. И начал ходить. Благодаря силе Божьей. Но они бросили их в темницу. Они бросили их в темницу. Они поставили их перед советом. Привлекли их к суду. Они не знали, что с ними делать, с Петром и Иоанном. И посмотрите, что они сказали в 16 стихе. «Что нам делать с этими людьми?» «Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо». И это слово «чудо» — греческое слово, означающее «знамение». Знамение того, что произошло то, о чем они проповедовали. Это проявилось, это было видно. И это греческое слово «фанерон». «Фанерос». Это видимое. Видимое для глаз. Вот что это означает. У нас здесь было знамение, и оно было видимо. Что нам с ними делать? Мы прикажем им больше не проповедовать и не учить во имя Иисуса. И когда их отпустили, они вернулись к Своим. 23 стих 4 главы книги Деяний. «Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысив голос к Богу, сказали, «Владыка Боже, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». 27 стих «Ибо поистине собрались в городе сёмно святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат, с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, возри на угрозы их». Они не сказали «Умертви их всех, чтобы они замолчали». Они сказали «И дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое». Как, как, как? Дай как, нам как? смелости. Как, как? Дай нам смелости. Как? Тогда как ты простираешь руку твою на исцеление. Дух Святой. Да. Это рука Божья. Тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес, именем Сына твоего Иисуса, они молились о знамениях и чудесах, чтобы их послание было истиной. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого. И говорили слово Божье с дерзновением. Получили ли их молитвы ответ? Посмотрите 33 стих Апостолы же с великою силою Это слово дюнамис Свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа Мы находим в 12 стихе 5 главы следующее Руками же апостолов совершили же в народе многие знамения и чудеса Аллилуйя Свидетельствующие о воскресении Господа Иисуса Христа он жив. Он жив. И эти знамения и чудеса должны совершаться в жизни верующих. Вы можете сказать, но только в жизни апостолов? Нет, Нет, через верующих. Это делалось через верующих. Это делалось через дьяконов. Если бы у нас было время, мы могли бы проследить это во всей церкви в Новом Завете. Мы могли бы увидеть, как это совершалось через верующих, как Он и говорил. Он сказал, «У веровавших же будут сопровождать сии знамения, будут изгонять бесов». И завтра мы будем, вероятно, большую часть времени будем говорить о том, как изгонять бесов. Это захватывающая тема, которая до сих пор актуальна. До сих пор актуальна. Но менее чудеса не прошли. Они есть. И Он укрепляет и придает им силу. Молитесь во имя Иисуса, и многое будет происходить. Мы с сейчас вернемся. Здравствуйте! Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Это Глория Копланд. Со мной здесь моя подруга Билли Брим, и она делится с нами замечательными истинами. Если вы пропустили какую-то из передач, найдите ее на нашем сайте. Добро пожаловать, Билли. Клава Господу! Сегодня мы поговорим о 16 главе Евангелия от Марка, поскольку Иисус сказал нам, что верующих должны сопровождать знамения. Да. Знамения подтверждают, что вы говорите истину, и будут знамения, которые будет давать Бог. Да. Чтобы подтверждать или подкреплять, как сказано в 20 стихе 16 главы. И они пошли, проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Иначе говоря, они проповедовали, они слово, проповедовали Божье. слово Божье. И они могли видеть то, о чем говорилось И Господь подтверждал это Слово знамениями. Да. Это не мы должны показывать знамения. Мы не можем показывать знамения. Нет. Мы можем подчинить себя, чтобы говорить на иных языках. Мы можем подчинить себя, чтобы обращаться к людям, которых беспокоит. От бесы или изгонять этих бесов. И в 17 стихе 16 главы Евангелия от Марка сказано, Уверовавших же будут сопровождать сии знамения». Да. «Имени Моим будут изгонять бесов, будут говорить иными языками, иными языками» и так далее. Но мы будем говорить о бесах. На земле есть бесы. Они последователи сатаны, они работают на него. Да. Он Люцифер. Он главный дьявол. Сатана не всемогущий. Нет, он не всемогущий и не вездесущий. Да. Поэтому у него есть эти мелкие помощники, которые передвигаются повсюду и повинуются его приказам. В большинстве случаев вы не имеете дело с самим сатаной. Да. Вы имеете дело с каким-то бесом низшего уровня. И в этой книге «Кровь и слава» я рассказывала о том, что я так много слышала о проявлении славы Божьей. И тогда я начала видеть, как многое происходит. Многое происходит с верующими. И мне нужно было узнать, почему. И Господь сказал мне, «Ты же проповедуешь о конце времен, не так ли?» Я ответила, «Да». И Он сказал, «А почему ты не рассказываешь о том, что будет делать дьявол в последние дни?» Я знала, куда надо смотреть. Я знала, что нужно смотреть в книгу Откровения. В книге Откровения в 12 главе сказано... 12 стих. 12 глава. «К вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени, это слово, которое на греческом означает время. Это назначенное время. Он знает дату. Он знает время. дату конца срока его аренды. Он знает дату, когда истекает срок аренды Адама. Он знает, когда его вышвырнут и бросят в гиену. Мы не знаем ее, но он знает. И он в отчаянии борется, чтобы не дать этому произойти. И он сейчас в том, что в Библии называется сильная ярость. Я сказала, «Я это понимаю. Я понимаю, почему все это происходит. Мы еще не видели славы». Он сказал, «Поднимись на стих выше, и ты увидишь, что я сказал с ним делать». Я поднялась на стих выше, к одиннадцатому стиху. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». В десятом стихе вам сказано, что он клеветник братьей. Он клевещет на нас Богу днем и ночью. Он клевещет на нас друг перед другом. Он клевещет на нас перед нами самими. Но они победили его кровью Агнца. И скажу тебе, Глория, эта книга, которую я написала, она о крови и славе крови, о власти крови Иисуса над дьяволом. И это даст возможность славе Божьей проявиться. Фактически, я в духе получила побуждение написать эту книгу. Я услышала слова матерей в неблагополучном районе города. Они не имели возможности покинуть этот район. Но этот район был заполнен наркотиками. Люди там продавали наркотики. Они продавали их прямо на углу. В этом окружении росли их дети, но они не могли позволить себе переехать. И я слышала, как они взывают к Богу, «Что мне делать?». И тогда Господь побудил меня написать эту книгу «Кровь и слава». Это было 20 лет назад, но послание не изменилось. Да. Вы до сих пор побеждаете дьявола силой крови Иисуса. И эта книга именно об этом. Там детально это рассматривается. Как призывать кровь Иисуса? Как это делать? Это не кроличья лапка или какой-то амулет, который вы повсюду носите с собой. Это как законное право, которое вы предъявляете перед Господом. Это так, будто вы подаете официальное заявление, да. и ваше заявление основывается на крови Иисуса. И это кровь Иисуса говорю вам, нам была дана власть. Иисус дал нам власть. Бог воскресил нас, воскресив Иисуса. Он посадил нас одесную себя. У Иисуса есть власть над всеми начальствами, властями, господствами и силами, и у нас есть власть. Фактически, Он дал нам на земле власть над всякой бесовской силой. Амин. Он сказал нам в 28 главе Евангелия от Матфея, «Да нам не всякая власть на небе и на земле». И как так на и небе, дитя. так и на земле. Да. И Он дал ее нам, как на небе, так и на земле. И в следующем же стихе сказано, что Он передал эту власть верующим. Итак, «Идите во имя Мое и берите власть над бесами». Да. Я спросила Господа, как же это может произойти? И Он ответил мне восьмым стихом пятой главы первого послания Петра. Давайте откроем первое послание Петра. Я спросила, Господь, как происходит, что дьявол... Я видела смерти, которые не должны были происходить. Автомобильные катастрофы. Я видела, как многое происходит. Да. Погибла ваша племянница. Именно тогда я начала искать у него ответа на эти вопросы. И он показал мне 8 стих 5 главы первого послания Петра. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердую верою». И у меня оказалась под рукой небольшая книжечка «Миссис Нузум». Это первая книга, которую брат Хэгген прочитал о вере. Я много цитировала из книги «Миссис Нузум», потому что брат Хэгген говорил, «Вам следует во имя Иисуса призывать кровь Иисуса». Он говорил, что старожилы много об этом знали, о том, что христиане сегодня, кажется, не знают. И я обратилась к тем старожилам, которые знали. Я многое узнала от сестры Нузум. И я цитировала из ее книги то, как она брала власть над бесами с помощью крови и имени Иисуса. Она цитировала это место местописание. «Трезвитесь, бодрствуйте». Бодрствовать означает быть осмотрительными. И она говорила следующее. «В Библии нет ни одного намека, что дьявол может нас побеждать, но сказано, что мы должны побеждать его». И она сказала, что цена постоянной победы — это постоянная осмотрительность. И это слово «бодрствуйте» означает «будьте осмотрительны», то есть «постоянно смотрите», «постоянно бодрствуйте». И вы будете держать дьявола, этого рыкающего льва. Вдалеке от себя, своего дома, членов своей семьи, которых он пытается поглотить. И в этой книге я детально рассказываю о том, как вы можете призывать кровь. Вы накладываете покров крови на свою семью. Садясь в машину, я говорю... «Во имя Иисуса я покрываю эту машину от бампера до бампера, от одной стороны до другой, сверху донесу каждую часть, работающую и не работающую кровью Иисуса Христа. Ничто не врежется в меня, и я не врежусь ни в кого и ни во что». И у меня уже много-много лет не было аварии. Она была очень много лет назад, еще в 60-х. И в этой книге «Власть верующего» говорится о том, как вы берете власть над дьяволом, и как вы можете применять эту власть. Аминь. В этом и заключается часть бодрствования. Вы всегда насторожа. Вы осмотрительны каждый день. Благословен Господь. Вы осторожны. И в Библии, в 7 стихе 4 главы послания Иакову сказано «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Да. Есть дьявол, которому нужно противостоять. 7 стих 4 главы послания Иакову. И это слово «убежит» подразумевает бег в ужасе. Значение этого слова «противоположно сотрудничеству. Это противоположно сотрудничество. Противостаньте дьяволу. Противостаньте ему. Да. Не сотрудничайте с ним. Не сидите и не смотрите своими глазами на то, что впускает дьявола. Не смотрите на компьютере порнографические картинки. Да. Не принимайте его мысли, говоря... Думаю, нам следует посмотреть 27 стих 4 главы послания к Ефесянам. В 27 стихе 4 главы послания к Ефесянам сказано, «Не давайте место дьяволу». Вы можете дать место дьяволу. Куда пытаются проникнуть бесы? Они пытаются проникнуть в вас через ваш разум. Они дают вам незначительные мысли. Незначительные мысли. Но в Библии нам говорится не спровергать замыслы, брать власть над всеми мыслями. Позвольте я посмотрю, записала ли я это. 5 стих 10 главы 2 послания Коринфянам. «Ими не спровергаем замыслы. Разум — это арена веры. Именно в разуме вы подвязаетесь с подвигом веры против дьявола. Он пытается атаковать разум. Это один из путей, каким он может проникнуть в вас. Один путь через ворота ваших глаз или ушей. Либо он проникает в вас, подбрасывая вам мысль. Это не вы выдумываете все эти нечестивые мысли. Бес сидит на плечах у людей и нашептывает им в ухо. Все самоубийства — это беса на плечах, которые говорят людям. Ты должен им показать. Они тебя не любят. Если ты умрешь, все будет хорошо. Все твои беды закончатся. Он даже будет показывать вам ваши похороны. Вот твоя мама с папой, подростком. Вот твоя мама с папой. Они будут жалеть, что поступили так с тобой. Они так горюют. Убей себя. Ты с этим покончишь. Ты будешь в лучшем мире. Ты будешь в лучшем мире. И все это ложь. Но если он сидит на вашем плече и говорит вам, не впускайте его. Этому следует учить молодежь. Говорите, «Нет, во имя Иисуса». Я постоянно учу этому молодежь. Я много говорю об этом молодежи. Я прошу их поднять руки. Кому из вас дьявол обращался, говоря, что вам следует лишить себя жизни? И могу сказать, что две трети из группы поднимают руки. Это дети христиане, взрослые христиане. У кого из вас были мысли о самоубийстве? Это не означает, что это вы автор этой мысли. Бес может стрелять, как Купидон. Маленький Купидон. Нет настоящего маленького Купидона, но вы знаете, что он пускает стрелы в людей. По легенде. Я не говорю, что Купидон — это бес, но бесы такие же. Они стреляют вас мыслями. В Библии сказано и так не заботитесь или не задумывайтесь и не говорите». Вы принимаете мысли, говоря их. Вы не должны думать, повторяя мысли дьявола. Вы должны контролировать свою мыслительную жизнь. Как сказано в послании к филиппийцам, «Размышляйте над этим, над тем, что справедливо, что чисто, что достославно, что справедливо, что чисто, что любезно». Слово Божье истина, да. чисто и любезно. Поэтому не повторяйте за дьяволом его мысли. «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Он убежит от вас. «Дьявол управляет вами». Да. Я слышу, как христиане говорят, что они управляемы. Мне это не нравится. Дух Святой должен вести. Дух Святой направляет. Дьявол манипулирует. Он манипулирует людьми. Семья моего мужа, Кента Брима, который уже с Господом, его мама и папа начали ходить в церковь только когда ему исполнилось 16 лет. Однажды он сидел за нашим столом в Коллинсвилле, штат Оклахома, за нашим круглым столом. Мы слушали кассету Фреда Прайса «Разум — это арена веры». Мы прослушали всю запись, в которой он говорил о том, как нужно сражаться с бесами в своем разуме, что именно там вы одерживаете победу, сражаясь с подвигом веры. Дьявол пытается сказать вам то и это, но вы берете Слово Божье и побеждаете подвигом веры. И Кент сказал, «О, жаль, что я этого не знал». Oh, yeah. Я спросила, «О чем ты говоришь?» Он сказал, «Когда я был маленьким, я слышал голос, который говорил, «У твоего папы есть оружие, у него дома есть ружья. Почему бы тебе не взять ружье и не убить свою маму или своего папу? Поскольку они достаточно сурово его шлепали. Почему бы тебе просто не убить своего папу? Ты можешь их всех убить». Он их любил, и это было за пределами его понимания. К нему приходил этот голос. «Не один раз». Как только ночью он клал голову на подушку, этот голос «О, да, ночь за ночью, каждую ночь». И вот что он сделал. Кент просто серьезно занялся спортом. Он тренировался, он делал все, что нужно. Он был замечательным спортсменом. Он заставлял себя заниматься спортом днем и ночью. И он рассказал мне, «Билли, я делал это для того, чтобы ложиться спать очень уставшим. И этот голос не мог мне говорить». Именно так он ему противостоял. Даже, знал, обычные, люди, ему даже обычные люди могут противостоять бесам. Да. Они не должны сдаваться перед бесами. «Они люди, и имени не должны управлять бессер. Он рассказывал это мне, сидя за столом. Он сказал, «И когда мы с тобой поженились, мы жили в городке Инола, штат Оклахома». Этот голос снова вернулся. Видите, он уже был рожден свыше, исполнен Духа Святого. Он постоянно ходил в церковь, и этот голос пришел к нему. У нас были серьезные финансовые проблемы. И этот голос, тот же самый голос, вернулся и сказал, «У тебя дома есть оружие. Почему бы тебя просто не убить же голос, Ты можешь убить свою рядом. жену, своих детей». Да, тот же бес вернулся в дом, который не занятый, выметенный и убранный. Он был не занят. Поскольку Кент не знал всего о том, как быть исполненным Духа Святого, он не знал о бесах в этом мире». Так получилось, что мы ходили в церковь, в которой не говорили о бесах. И этот голос пришел к нему и сказал, «В доме есть оружие. Ты можешь убить свою жену, своих детей, ты можешь убить себя. И тогда вам не придется разбираться со всеми этими финансовыми проблемами, если ты себя убьешь». И вот что он сделал. Он рассказал, «Билли, я упал на колени перед нашим столом в кухне в городке Энола, штат Оклахома, и начал молиться Господу». Видите, он уже был рожден свыше, и он начал говорить, «Отец, который на небесах». «Избавь нас от, от, лукавого. от лукавого». Он сказал, «После молитвы я встал, пошел, взял эти ружья и продал их». Хорошо. Они были дорогими. Его папа сказал, «Сын, я знаю, у тебя было финансовое давление, но тебе не нужно было продавать свои ружья. Ты мог бы взять кредит». Но он не сказал своему отцу настоящей причины, почему он продал эти ружья. И уже сидя там и слушая записи Фреда Прайса, он подумал, «Я мог бы противостоять дьяволу» и он бы убежал от меня во имя Иисуса. Я мог бы использовать кровь Иисуса. Но он тогда не знал, что надо это делать. И я хочу поговорить об анорексии. Я имела дело с такими людьми. Разбираясь с бесами, вы используете эксузия и дюнамис. Вы используете власть а иногда вам еще нужна дюнамис. Вы можете просто использовать власть в своей жизни и в жизни дорогих вам людей. Я имела дело с некоторыми людьми, страдающими от анорексии. Я работала над книгой для брата Самрела. Ему позвонили, чтобы он приехал к девушке, страдающей от анорексии. Ее родители были очень богатыми людьми, но она жила в подвале, она никогда не выходила на свет. Она была подростком, и она сидела там без пищи, она умирала от голода. Они попросили брата Самрала приехать и послужить ей. Иногда нужно работать и с такими тяжелыми случаями. Брат Самрал туда поехал, и в тот день он сказал мне, анарексия ⁇ это всегда тот случай, когда бесы вскакивают на плечо и говорят людям, но если вы даете им место, они проникают внутрь вас, и они оказывают на вас давление, они завладевают вашим разумом, и вы становитесь одержимыми этими вещами. Да если вы ходите в этом достаточно долго, бесы могут овладеть и вашим духом. Но это очень редкие случаи, чтобы такое произошло. Я была на севере страны, была холодная зима, и ко мне привезли девочку, которая страдала от анорексии. Она была при смерти. И я спросила ее, хочет ли она освободиться. Невозможно изгнать беса просто так. У вас да. нет власти над человеческой волей. Вы можете помочь только людям, которые хотят быть свободными. Но она хотела быть свободной, она не хотела умереть, и она приехала туда. Мы разбирались с тем бесом так, как это было нужно. Мы изгнали его из нее. Не было очевидного свидетельства о том, что он ушел. Иногда я принимала участие в изгнании бесов, когда было явное свидетельство. Изо рта выходила слизь, зеленая слизь. Но это не обязательно. Если вы постоянно ожидаете этого, дьявол будет связывать вас этим. Он чрезвычайно любит внимание. Но вы можете действовать по водительству Духа Святого. В том случае, когда человек хочет освободиться. Та девочка хотела освободиться. И мы разобрались с тем бесом. Мы изгнали его из нее. И потом я сказала, следуя Духу Святому. Я спросила у Духа Святого, «Что сейчас мне ей сказать?» Он ответил, «Она любит мороженое». «Скажи ей пойти...» Там было что-то наподобие кафе, заведение рядом с тем местом, где мы встречались. «Скажи ей пойти и заказать порцию мороженого, и съесть его». А она ничего не ела. И она туда пошла. Я видела, как она ест мороженое. Сначала она давилась им. Потом она начала есть все больше и больше, и потом она уже могла нормально есть. И на следующий год, когда я туда вернулась, упитанная красивая девушка вышла и сказала: "Вы меня узнаете?". Я ответила: "Нет, не узнаю". Мы когда-то встречались? Да, в прошлом году вы изгнали из меня бесов. Вы всегда можете работать с властью, потому что у вас есть власть. Но иногда необходимый юнамис. Однажды был случай с молодым человеком. Он любил Бога. Бог действовал в его жизни. Он был в служении, и им овладел без гомосексуализма. Он заболел СПИДом. Я была на собрании, когда он подошел к запасному входу. Я его не узнала, но кто-то сказал, «Вон такой-то и такой-то». Мне сказали, «Он умирает от СПИДа». Он подошел к запасному входу, потому что хотел освободиться. Да. Наша команда из служения собиралась пойти перекусить, а он подошел ко входу, мы все его знали. Он шел по коридору. И я его спросила, «Ты хочешь освободиться?» «Да». И на меня сошла дюнамис. Я сказала, «Извините меня». Я оставила команду служения, хотя они были более опытны в этом, чем я. Но мы пошли в кабинет пастора. Я начала ему служить. Могу лишь сказать, что сила дюнами сошла на меня, и нас бросала по этой комнате. Он разбил вазы на полках в кабинете пастора, взбивал книги с полок, и он освободился. Говорю вам, он полностью освободился. Он полностью исцелился, и сегодня он в служении. Благословен Господь. И в своей книге Крови и слава» я привожу еще один пример. Когда Чип еще учился в колледже, он с группой спортсменов жил в одном доме. И каждый вечер, когда они возвращались домой, вся бытовая техника была выведена из строя. Миксер, телевизор перегорал. Все оборудование каждый вечер выходило из строя. Они позвонили мне в страхе. Однажды ночью к ним явился дух смерти. Без Смерть, как ее изображают, с косой и тому подобным, и они говорили, что она собиралась убить их. И эти большие, сильные спортсмены убежали в ближайший магазин. У них еще не было телефонов. И оттуда Чип позвонил мне. «Мама!» Он пищал, как маленький мышонок. В конце концов, он рассказал мне, что это было. Я сказала, это лишь бесы низшего уровня, не выше. Вам даже не нужна сила дюнамис. Это всего лишь бесы низшего уровня. Вам нужно лишь применить власть. Пойдите в тот дом и очистите его. Я сказала, возьмите немного растительного масла. Они скинулись и купили немного масла, елея. Бесам не нужны двери и окна, чтобы войти, но вы помажьте их. И с тех пор у них больше не было проблем. Бесы исчезли. От бесов низшего уровня можно избавиться. От бесов легко избавляться. Но вы должны это делать. Да. Да. Вы должны брать власть во имя Иисуса. Мы сбили сейчас, вернемся. Мы сбили сегодня, будем принимать пожертвования, и мы будем молиться за ваши финансы. Нищета – это дьявол. Нищета – это нечестивый дух, который сходит на нас, если мы это допускаем. В нищете работают нечестивые духи. Вам нужно лишь научиться давать десятину, быть даятелем и сеятелем и говорить не сюда, ты сюда не придешь. И сегодня мы будем принимать пожертвования. Мы с Билли будем молиться за ваши пожертвования и за ваши финансы. Вам не нужно Аллилуйя. делать это именно сейчас, но примите решение. Определите, что вы сделаете, как пожертвование. Прислушайтесь к Господу. Мы с Билли помолимся и будем верить Богу. В расширенном переводе Библии сказано, «Кто сеет скудно и неохотно, тот и пожнет скудно и неохотно. А кто сеет щедро, чтобы кому-то пришли благословения, тот пожнет щедро и с благословениями. Пусть каждый дает, согласно тому, как он решил и замыслил в своем сердце. Прислушивайтесь к своему сердцу. Прислушайтесь и решите, что вам делать. Не скрипя сердце, не с сожалением и не по принуждению, поскольку Бог любит, получает удовольствие, ценит превыше всего, не желает покидать или обходиться без того, кто дает доброхотно, радостно, незамедлительно, вкладывая сердце в свое даяние. И сейчас мы помолимся об этом стихе. Бог же в силе сделать так, чтобы все благоволение, вся благодать и все земные благословения пришли к вам в избытке. Это ставит точку в вопросе. Чтобы вы могли всегда, мне это нравится, при любых обстоятельствах, в чем бы вы ни нуждались, быть самодостаточными, имея достаточно, чтобы не требовать помощи или поддержки, и оснащенными в избытке на всякое благое дело и благотворительное даяние. Когда мы только начали верить Богу о наших финансах, именно это местописание мы использовали. Затем в 11 стихе сказано, «Так вы будете обогащены во всем, во всех отношениях, чтобы вы могли быть щедрыми. Я помолюсь о вас. Отец, во имя Иисуса, я прошу тебя посмотреть в сердца людей, посмотри на их пожертвования, Господь, и учи их. Мы принимаем их во имя Иисуса. И мы верим, что дух нищеты будет разрушен над ними. Во имя Господа Иисуса, чтобы твоя воля и твой избыток проявились. Мы слушаем, мы все прислушиваемся и делаем то, что ты говоришь нам в финансовой сфере. Но мы знаем, что наше освобождение в финансовых вопросах зависит от тебя. Говори нам, что делать, и мы будем это делать. Мы благодарим тебя. Мы благодарим, что ты поднял нищих из пыли. И я могу засвидетельствовать, что это факт. И мы воздаем тебе всю хвалу Спасибо. во имя Иисуса. «Благослови своих людей во имя Иисуса». Примите это, начните действовать. Когда вы сеете свои деньги, будто в церкви, когда вы отдаете свою десятину, вы высвобождайте свою веру, верьте Богу. Если у вас есть молитвенные нужды, напишите нам по адресу, который вы сейчас видите на своем экране. И мы будем за вас молиться. Присоединяйтесь к нам на следующей неделе на передаче «Победоносный голос верующего». Это Глория и Билли напоминают вам, что Иисус – Господь.